Привет, ребята! Раздавил вот такую пачку монет по одной гривне. Заказал в банки, И сейчас буду с товарищем перебирать эту пачку. И у него есть такая пачечка своя, тоже 500 гривен по одной гривне. Что мы будем искать? Будем искать. Монеты, понятно, редких годов, 95-96, может быть, 92 но это очень маловероятно. И собирать, вот наполнять вот такой вот альбомчик, папочку, искать хорошие штемпельные монеты, чтобы можно было их положить вот в такой вот замечательный альбом. И покажу также, как отличаются штемпельные монеты от нештемпельных. Ну что ж, поехали. Так, ты давно занимаешься нумизматикой, Андрей? Нет, уже недавно, буквально пару месяцев ага. начал заниматься. Украинской регуляркой. <свят> Супер. Что я, что я вижу? В пакетике сразу можно посмотреть, какой банк, а банк дата, гривна, тысяча, тысяча гривен. Все, видите, четко написано. Такие вот бумажечки, такие вот тряпочки делают к таким мешкам или к бумажным мешкам. В целом они обычно запаяны Я видел э, в одном из моих роликов видели ребята, они бывают по 200 гривен. Такие, в принципе, расфасовать можно как угодно. Главное, чтобы было компактное, и они могут и по 100 и по 200 гривен запаивать конкретные. Я постараюсь откладывать все, что штемпель, буду показывать э, и какие-то интересные года. Ты вот смотрел, заглядывал уже свою что там у тебя? Нет, у меня ничего нет. просто резиночка была запакована ага. с банка. А с банка тебе уже, там, может быть они уже пере, перебраны, как ты думаешь, или нет? Не знаю <laughs> есть, А ты банки брал прям у в кассирше или какой-нибудь у тебя сотрудник это все вынес? Это главный кассир или начальница Начальник. отделения да, Ну, то есть он... технически, э, может быть, она и сама уже перебрала, может нет, но я брал прям в отделении, там прям чётенько Пока вот есть штемпельные, вот 12-й год, но они не очень интересны, потому что они часто выпадаются. То есть чаще всего 12-й год бывает в хорошем состоянии с остатками штемпельного блеска. То есть сейчас пока я не могу показать вам, что такое штемпельный блеск, потому что я таких монет еще не встретил. Ну, я думаю, они тут точно будут. То есть это такое состояние, когда бегает луч по монете. Вокруг вокруг монеты бегает такой вот по полю монеты такой вот, вот, вот лучик. Похоже. Ага. Да, да, монета 2012 года, то есть она, гляньте, тут сейчас не, даже не сильно падает свет, но мы можем посмотреть, что монета сама по себе э, в хорошем состоянии. То есть для себя, для такой папочки можно отложить, вот, 2014 год, в принципе, 2004 год, еще 2004 год хороший, можно откладывать состоянии Во вообще я бы откладывал все 2004 года, потому что они в целом тоже будут дорожать. 2005 вот, вот 2005 вроде как со штатками Штемпельного близко, но оно какое-то грязное. Ну, я вот я тоже отложу, потому что э, в, в, конкретно в, вот, э, в, в такой вот альбом э, оно положить очень классно. Ну, это так, потом выбрать, если что. Вот, вот еще до 2004 года, видно, не видно. Ну, пока, пока в плохом состоянии. Так, ребята, ну что, прошло 10 минут, значит, нашего перебора. Есть уже прикольные находки. Конечно, это чаще всего 90 2004 года. Вот есть 2003 с остатками штемпельного блеска. Есть 12, такой не очень интересный. Ча много 2004. Попалось несколько юбилеек. Попались маки. Одна, одна маки монетка, где я там ее делал. Вот, и сейчас у Андрея попалась очень такая прикольная монета, это гривна, гляньте какой у нее формат, а, с непрочеканом, непрочекан, интересно ее тоже взвесить, к сожалению, у меня весов с собой нет, но довольно, довольно интересно смотрится, сейчас посмотрим. гурт а, нормальный, на гурте можно посмотреть, собственно, год ее, 2005, вот, 2005 год, и сзади тоже непрочекан. Довольно прикольно Сейчас сфокусируется камера Смотрите, Ярослава Мудрого вообще не видно То есть, как вы думаете, сколько такая монетка может стоить На аукционе, сколько вы бы купили Ну, довольно симпатично, да? Прикольный такой, не про чекан да, симпатично. Вот, поздравляем, Потират? Да. Вот, супер Хотел такой, и она да. пришла Так что продолжаем еще У меня пол пакета С 500 гривен Пол Полпакета гривен 250 осталось так Продолжаем, продолжаем работа с переводом с перебором вот она попалась кстати евро в довольно неплохом состоянии Сейчас. конечно их их перебирали отбирали именно когда чемпионат у нас турниры в харькове тем более проходил в нормальном сохране попалась попал супер и yeah. возможно ребят yeah. так, так, 2006. Так, как, как фокус попробовать да, да, да, да, это просто какой то была в среде такой грязной, и бывает такое, что окисляются монеты, как-то они хранятся, попадают в пожары, и, и каким-то образом монета вот появляется вот такой, появляется дополнительная там или патина, или какое-то такое состояние. Вот, например, у меня только что 2004-го класса, тоже такая монета, видите, она вроде как нормальная, но тоже -то грязная. Попадаются в штемпельные в 2001 они Тоже вроде штемпель, но грязь на ней есть. Вот. То есть. В принципе, уже минут 20 мы сидим, перебираем. Вот это вот не про чекан потрясающий попался, а да. самое интересное. Да, и какие-то вот смотрим. Кстати, вот мы обсуждали тему, что 2002-2003 в штемпеле тоже вот как-то вот я пока не встречал. То есть... 2001 более-менее попадаются, там 2012, а вот 2003 вот, кстати, какая-то попалась, вроде как, вроде как есть какой-то штемпель, да, но, но грязновато, но все равно отложу, но не часто почему-то, вот именно 2003, 2004, год, да, да, второй, работать, вот, конечно, штук, уже да, первый год и, ну, конечно, надо. вот что еще Вопросы, ребят, кстати, пишите ваши вопросы в комментариях. Если тема, вот так, вопрос будет интересен, я прям сниму отдельный отдельный ролик конкретно на с вашим с вашим вопросом. Видите, у меня еще целых целых половина половина этого э, этой пачки. Вот 2001. 2003, да, у вот тоже нормально. Чисто на самом деле они какой-то прям супер ценности не несут, но в составлении такого набора, в составлении подарочного набора, вы можете реально там, несколько наборов купить себе, собрать, если у вас с перебора фактически 1000 гривен, вы можете с перебора укомплектовать себе несколько таких наборов и кому-то подарить, пятый год, первый год. По факту это очень прикольно и такой интересный подарочек. Вот 2002, гляньте, хорошее состояние вот темпельное. Четвертый тоже вот, смотрите, довольно прикольный. Четвертый, руки грязные уже, конечно, перебор перебора. Uh -huh. Но без перчаток, вот четвертый, это приятное состояние. То есть уже можно себе даже в этот, О, в этот альбом уже можно себе четвертый показать, положить. Я отложу, потом покажу в конце ролика еще. Uh -huh. Прям сейчас еще раз попалась разновидность. 65 лет. Гляньте. Нормально. Ну, состояние, как обычно, из-за обихода. Но блестяще. Вот смотри. 65 лет. То есть оно мне по чуть-чуть по, по одной штучке дает. из этого мешка можно что-то выловить все-таки. Я сейчас, Андрей, рассказываю, что вот сейчас по переборам перебором, выбираем монеты, которые в хорошем штемпельном состоянии. Но на аукционах, например, на Виолите, на Нью аукционе, вот такой вот альбом можно купить, и там монеты лежат в обычном сохране. И вот важно обратить внимание, у тебя штемпельные монеты, из роллов лежат, э, или вот из, из мешков вот такие, да, которые прямо на них супер там состояние штемпельное. Или это обычные монеты. То есть они могут отличаться по стоимости как за одну гривну монетка, да, по факту, или как по, по 50 и по 60 гривен, если они в штемпельном состоянии. Или там 95, 96, там вообще 95 в штемпеле Космос может стоить больше там, 1500 гривен, я видел, продажи. Так что, конечно, себе лучше откладывать в коллекцию, постараться или самому собирать, или более внимательно просить фотографии продавцов чтобы они присылали фотки под разным углом каждой монеты. Особенно, если общий лот довольно-таки э, прилично стоит. Пас гривна в штемпельном блеске. а Я рассказываю, что, в принципе, если у вас есть выход на автоматы кофейные, или у вас есть точки какие-то свои на базаре, или э, возможность спросить, Мне меня рассказывал один знакомый, что... Очень хотелось ему найти английский чекан. Очень хотелось. И у него был выход на базар, на рынок, в котором он там был соучредителем. И он, скажем так, заставил всех продавцов всегда пересматривать все, все монеты, все сдачи именно на, на поиск английского чекана. Не поверите, нашли там через год ему 50 копеек английского чекана там на сдаче. Реально там на мясном отделе. То есть, кто ищет, тот сюда найдет. И как бы он там им премию сказал, что выдаст. И ему просто хотелось... Прям не на аукционе купить себя этот английский чекан, а конкретно вот так вот поискать из оборота. И реально это можно сделать. Сейчас, конечно, насколько это прям сейчас, какое количество объема мне очень нужно перебрать, чтобы это сделать, я даже не знаю. Но думаю, объем должен, должен быть довольно нормальный, потому что английский чекан 50 копеек это довольно там редко попадается, его легко определить, да, то... Конечно, 10 копеек английский чекан – это вообще раритет, и космос, там сейчас цена, сколько там, 1012-15, может, больше, в зависимости от состояния и от формата этого чекана, там, с подшлифовкой он или нет. Короче, вот такая вот история про базар и про английский чекан. Попалась, есть остатки штемпельного обрезка. 1004-й так вот, зеркало, в принципе, видно. Сейчас обсуждаем тему, что бывает, что не попадается ничего. Я сравниваю с тем, что по факту это же перебор монет как рыбалка, да, или как коп. -коп. То есть фактически вы можете поехать поискать каких-то монет. Может, вам попадется что-нибудь там Скифская бляха, да, или что-нибудь скифское золото. Вот. А может ничего не попадется. Но это вот ожидание, что же, что же. Что же вам попадется? Какая монетка? Вот. Какая монета вам сейчас упадет в карман? Я бы съездил на коп, то не ездил? Но... Я ни разу не ездил. Честно говоря, мне бы очень хотелось. Тоже мне писала несколько человек, что без проблем в Харькове, давайте организуем харьковской области и хочу. Ребята, кто занимается копом, пожалуйста, пишите мне в Telegram. Давайте, ну уже сейчас, конечно, не сезон, уже сейчас. Холодает, уже все, но. Еще Много себя во дворе нашел. <laughs> Много четвертого. А Один в шоке. Ага. -а. Ну, есть. Ну, и те, кто занимается кого не знают, какие монеты чаще всего находятся, какие пореже. Ну это круто, круто. На даче где-нибудь во дворе. Что-нибудь раздобыть отсюда. Ах ты 10. справился. 500 гривен ты сделал. Сейчас я да. скажу, сколько у меня осталось, покажу. Пока ты сделал 500, я сделал... Четвертых у меня очень много попалось. Я, я думаю, это можно собрать какой-то мультилот, если продавать, и выстоять выставить наукцион. У меня осталось вот столько. Это где-то 200 еще. Так, ну что, закончили перебор. Эти монетки, которые Андрей отложил, его супернаходки. И чуть позже я покажу, что мне и какое количество с, с моей тысячи. Это 500 гривен, что у нас появилось. Так, ну, ну что ж, в первую очередь, конечно же, это офигенная находка, э, гривна с непрочеканом. Я, честно говоря, не смотрел проходы, сколько такие могут стоить. Э, гурт на месте, гурт все в порядке. И аверс, реверс, непрочеканенный, смотрите, как даже сделано. У нас реверс очень, прям, очень такой прикольный и прям как заготовка. Смотрим, потом я напишу здесь сколько такая может стоить попалась одна юбилейка из 500 гривен всего одна юбилейка mm -hmm. попалась вот и остальные монетки просто отложить, отложить в штемпельном блеске там вот там 2001 -й. Смотрите, прямо шикарная. Шикарная 2001, не мытая, а, с остатками, что то близко. Немножко там что-то грязненькое есть, остаток а, какой-то или коррозии. Но я бы советовал ее, конечно же, брать в коллекцию. Так, дальше 2001. Ну, они вот чуть похуже. Ну, вот есть. Я там спустил в оборот. Эту, вот эти точно бы я отложил бы да потому что они в хорошем состоянии. Так, 2003 год, тоже не часто попадаются в хорошем ярком штемпельном блеске, вот даже бывают бывают грязные, но вот они прикольные, когда попадаются в штемпеле. я бы, я бы их откладывал и себе в альбом вот такая ничего. Вот, ну, смотрите, в лесу надо еще пересматривать при свете. Вот это хорошее, прям вообще супер. 2003, прям в альбом ее бери, и сполоснуть водой. Конечно, когда вы будете это делать, пожалуйста, не нужно их тереть, не нужно там пасты зубно начищать. Потому что оно видно будет, какая монета с остатками блеска, на которой. А какая монета просто чищенная и мытая, э, таким вот образом, сделанная. Это тоже, не знаю, можно оставлять. Ну, то есть, в зависимости, сколько альбомов вы формируете, вот это тоже можно оставить я бы оставлял ну вот неплохая я покажу какие мне 2002 попались вообще огненные просто невероятные здесь э, прям супер кого-то я бы не конкретно не выделил здесь все нормально -hmm. это тоже в альбом его взял бы так, эти полегче находить, в 2012 они, конечно, можно и ровно купить, и они часто попадаются в хорошем состоянии. В принципе, можно выбирать самостоятельно любую, которая, главное, чтобы была без забоинов, без ударчиков, и технически можно найти ее и так, реально на сдачу. То есть я бы все оставлял, бы, то есть потом выбрать любую. Да. А теперь посмотрим, что я отложил, собственно, из монет. Мне попалась юбилейка, значит, попались маки, целых три монетки есть в неплохом состоянии ну не то что в альбом ложить но все равно приятно 60 лет победы у нас да? смотрите вот такая монета. 65 лет победы попались как видите евро 2012 года и 60 лет у нас э, освобождение от фашистских захватчиков 2004 года. Прикольно, прямо попалась вот, полная коллекция всех разновидностей. Что я для себя откладывал и что рекомендую вам тоже откладывать для э, своих коллекций, своих наборов. Это, конечно же, 2001 год в хорошем состоянии. Желательно, это, чтобы был степельный блеск, чтобы лучик бегал. Есть, в принципе, они попадаются, видите, просто из... Просто из из перебора попадаются вот такие монеты, которые э, сползнуть водой и все, и можно класть себе в альбом, действительно в хорошем, приятном состоянии э, есть, конечно, заботчики ну, вот, конкретно этой монете, но в целом общее состояние монет нормальное и для наборов вот эти 2001 просто супер, я бы оставлял э, э, довольно много попадались, не буду акцентировать на количестве, сколько я их отложил то есть, ну, 2002 год тоже не часто попадается в хорошем состоянии прямо в штемпельном брезке. Вот я отложил, вот покажу, какие монеты конкретно я отложил, да, и какие советую вам тоже себе откладывать. Это вот, кстати, не очень хорошее. Вот, ничего, это прям вообще кайфовое состояние. Так, вот 2002 гляньте, да, просто можно себе откладывать. Они без забоев, без грязи, такие чистые и с остатками штемпельных, штемпельного блеска. Сейчас не знаю, сколько камера может передать. 2002 Вот. Да, прямо видите. Супер. По цене сложно сейчас сориентироваться, потому что предложений много. Найти довольно просто, если у вас есть целый мешок. Да, ну, главное потратить время и разбираться. 2003 почему-то поменьше. У меня получилось отложить всего три штучки. Вот. Ну тоже вот такой альбом можно себе отложить. 2003, 2004 у меня вот целая пачка, тут получилось довольно много, сейчас расскажу сколько. 20 монет 2004 года, которые были в пакете из 1000 гривен. То есть, довольно такая неплохая статистика. И я думаю, здесь парочку, я помню, что было хороших, таких в хорошем состоянии, которые не супер там штемпельный блеск, но можно, можно себе куда-то их отложить. Сейчас я попробую найти, вам покажу. Мне кажется, точно она была где-то. Мне кажется, это вот эту монету я заприметил, что она в хорошем, нормальном состоянии. Вот. Ее можно, собственно, в коллекцию положить. Вот. Также 2005 года я отложил для этого, потому что было вот это прикольно. Гляньте, вот со штемпельным блеском бегает лучик. 2005 года не часто такая монета видите? Вот 2005. Вот. Тоже есть штемпельный блеск. В целом, вот такой вот перебор, вот такие замечательные монеты. Конечно, вишенка этого перебора является однозначно монета с непрочеканом. Вот так вот она выглядит. И это, конечно, кайф. Андрей, ты, ты рад? Да, я рад. <свят> что, что у тебя такой голос радостный, <свят>, что ты ее купил на аукционе уже. <свят> Нет, на самом деле, их же Андрей радуется, это круто, когда такая монетка попадается абсолютно с 500 гривен. Гляньте, у меня он с 1000 попалось много всего, ну браков не было. А здесь вот такой вот замечательный брак, и это кайф. Все, поздравляем. Ребята, спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк этому видео. И всем до скорой встречи. Всем пока. Пока.